Всем привет, меня зовут Денис Ливанов, я генеральный директор экспертного центра недвижимости АИСТа, город Санкт-Петербург. Хотел дать обратную связь по сотрудничеству с Евразийской академией предпринимательства. Обратились мы к ним в марте прошлого года. Задача у нас была улучшить маркетинг, то есть мы на тот период времени уже восемь лет занимались недвижимостью, специализация у нас в новостройке. Но с маркетинга была беда. То есть, б, задача была привлекать э, лиды. В общем-то, в процессе обучения, в процессе взаимодействия многие вопросы стали наместны. Э, очень полезно было то, что Антон подсказал, как не надо делать, то есть вот, поделился своим опытом. На это хочу обратить ваше внимание. Э, Анна Герлин, да, Терри Герлейн нам подсказала, как организовать работу агентства. Что-то воплотили, что-то не воплотили. То есть на самом деле все равно есть над чем работать, и мы работаем. В целом оцениваю положительно наше сотрудничество не зря было, было страшно вкладывать деньги, а деньги мы отбили, есть еще клиенты в работе, которые дадут еще прибыль по системе, как вот Даша учила, вот, система работает, единственное, по Питеру немножко она не так работает, как рассказывает Дарья, то есть у нас получились дорогими заявки, более недорого, ну как бы лучше использовать заявки, которые из региона, но не долгие. Поэтому, в общем-то, я несколько осторожен на высказываниях, не настолько восторжен. Но в целом это да, действительно работает. Спасибо, Антон, спасибо Дарья. Так что надеюсь, это поможет вам. Удачи.